Здравствуйте. Здравствуйте. Как вас зовут? Меня зовут Екатерина Валерьевна. Я врач-ортолог клиники Грия Гупок. Расскажите, пожалуйста, что вы сейчас делаете? Сейчас я делаю планирование передвижения зубов для ортопедической подготовки. В данной пациентке имеется Небольшая скученность, неровность боковых крестов и наклон вовнутрь центральных крестов. Для того, чтобы сделать красивую физическую работу, в данном случае планируется у нужно фронтальные зубы выровнять, ну, для того, чтобы не было слишком сильных перепадов по прикусу. А покажите, где перепады? А перепады у нас... Вот, например, боковой резец, центральный резец, такой достаточно большой высокий угол перепада. И с правой стороны такая же ситуация. Mm -hmm. Было предложено пациенту сделать несколько элайнеров для выравнивания данной ситуации. И, собственно говоря, за 5 элайнеров программа рассчитала, и они сделали это передвижение. 5 элайнеров то сколько по времени? Пять лайнеров примерно 2,5-3 месяца. Один лайнер носится 2 недели. Ну, 10 недель, примерно 2,5 месяца. Покажите перемещение? Да. Вот такая исходная картина. Вот у нас центральные резцы, боковые резцы. И, внимание! Вот. Таким образом сделали передвижение. Будет больно передвигать зубы? Ну, будет, да, тянуть будет. Насчет больно не могу сказать, но что неприятные ощущения, подтягивания какие-то, конечно же, будут. Потому что это тот же аппарат, который работает. Сколько примерно будет стоить такая работа пациенту? Ну, в данном случае у нас около 50 тысяч получилось. А вообще кейсы ну от 50 и дороже. До 250? До 250, да. Ясно, что нужно для того, чтобы начать такое лечение? Ну, для начала прийти на консультацию и понять, можно ли использовать в вашем случае лайнеры. А дальше начинается диагностика, мы делаем компьютерную томограмму, делаем фотографии, сканируем зубы и уже отцифровываем их в программе. Делаем 3D-перетяжение и показываем вам. Все достаточно просто. Как часто нужно приходить? Поначалу я вас приглашаю раз в две недели, для того, чтобы наладить с вами контакт, услышать ваши эмоции, ваши ощущения. А дальше раз в месяц я приглашаю вас на контрольный прием. Спасибо большое. Пожалуйста.